Всем привет! Я Елизавета Маркова и в этом видео я хочу объяснить маркетинг план проекта BINX на площадке BRIS для новичков. Сразу же хочу вас успокоить, особенно если вы никогда не работали в матрицах, вы не знаете вообще, что это такое, не представляете, как тут работать, как тут можно зарабатывать. Я вас обрадую. Именно в этом проекте, именно на этой площадке маркетинг-план настолько простой, что ну вот без шуток здесь может разобраться даже ребенок. То есть здесь нет никаких подводных камней здесь нет никаких сложных схем все очень просто и уделив буквально 5-10 минут вашего времени вы абсолютно точно во всем разберетесь площадка бриз состоит из 5 столов в каждом столе по 7 мест соответственно по закрытию пятого стола каждый ваш клон получает выплату 52 200 рублей визуально стол в кабинете выглядит таким образом то есть это верхушка два плечика и юбочка сразу скажу о том, что вы не закрываете в одиночку эти пять столов. Нет. Здесь как раз такой принцип, что мы работаем командой, поэтому все свои столики закроют. Здесь есть реально переливы свыше да, под вас. Клоны также могут падать под вас. Они не могут, они падают. Вот буквально сегодня два новичка зашло. Пока они думали, пока они все изучали, у них уже, хоп, а плечики закрылись клонами вышестоящих. Поэтому здесь нет такого, что вы вот зашли и все, и вы там сам по себе ищите 100 500 человек нет в этом огромное огромное преимущество вообще в принципе матричных проектов но здесь конкретно есть еще очень большой плюс о котором я чуть позже скажу. Теперь я расскажу, как можно в проект зайти. Можно зайти в первый стол на одно место, то есть приобрести одного клона за 50 рублей. Вот поставила свой аватар, да, вот так это будет выглядеть. Можно сразу покупать первые три стола. То есть 4-5 нельзя, а вот первые три, пожалуйста, да, то есть можно зайти в первый стол плюс во второй. Второй стол стоит 200 рублей клон, и в третьем столе 800 рублей стоит приобрести клону что это вам дает какие здесь преимущества ну во первых естественно вы приближаетесь ближе к пятому столу да то есть быстрее идете на выплату а во вторых преимущества здесь такие что когда вы сами вот встали на три стола и пока вы закрываете первый стол вам уже здесь могут перелетать клоны переливы да? то есть вы быстрее уже эти столы закроете, если вы сразу в них зайдете чем вы это будете постепенно делать и плюс, если, например, у вас вот здесь вот левое плечо закрылось, ну там, пригласили бы сюда человечка, да, партнера, вот он стал и закрыл, он тут у него под ним еще 4 человека, вот он закрыл, ему нужно лететь во второй стол если вас здесь нету, то он просто не к вам прилетит, а к какому-то другому человеку в структуре. А так он прилетает уже под вас. И, соответственно, то есть он уже встает к вам во второй стол сюда. У вас уже это местечко тоже закрывается. Поэтому, естественно, лучше сразу приобретать несколько столов. Опять же, это не навязывается. Вы вправе сами выбирать. Вы можете также зайти в первый стол, на все посмотреть изнутри. Дальше уже принимать решение. Хотите вы еще да, приобретать здесь столы? Либо же нет. Либо же вы будете идти вот так. Также есть вариант еще в первый стол зайти сразу же золотым треугольником. Вот таким образом. Это стоит 150 рублей, если брать только первый стол. И это тоже ускоряет, естественно, ваше движение, да? И эти три местечка, они у вас идут вместе рядышком, соответственно, и на выплату здесь они тоже рядышком быстро выдают, да, То есть вы подряд получите вот эти денежки по 52 200 рублей на каждого этого клона. Теперь я покажу, как заполняется сама матрица, да, сам стол. Как в любой матрице, здесь идет заполнение сверху вниз, слева направо. То есть сначала заполняются вот эти плечики, потом уже заполняется юбочка. Все заполняется слева направо. И о том плюсе, о котором я сказала чуть ранее, что это за плюс? Здесь ручное бронирование мест. Это настолько круто, потому что в предыдущем проекте, где я работала, там не было ручного бронирования. И там у меня просто случился большой перекос. Здесь ты сам выбираешь, куда тебе нужно, чтобы сел следующий партнер, да, либо какой-то перелив. То есть ты сам выбираешь. Как это происходит? Покажу на примере. Вот ваше местечко. Да? Вам нужно дальше, чтобы следующий человек сел сюда. У вас в кабинете вот эти верхние местечки, да, два там будут два плюсика. Вы просто заходите и сюда нажимаете «Забронировать место». Вместо «плюса» у вас в кабинете получается вот такой вот человечек, и написано «Место забронировано вами». Все, вы бронь поставили. Бронь, кстати, ставится в каждом столе. Не забывайте, это очень важно, чтобы у вас люди вставали в нужные места – не забывайте ставить эти брони но это не так сложно на самом деле вот то есть дальше следующее либо это будет ваша регистрация либо это будет перелив свыше человек в этом столе в котором стоит бронь упадет в то место в которое вы его заранее уже поставили понятно это очень очень круто то есть за счет этого у вас никаких не будет перекосов вы будете двигаться очень равномерно быстро без каких-то там косяков то есть сюда человек встал Дальше вы бронируете это место, нажимаете, да, у вас здесь оказывается забронированное место, здесь у вас там уже кто-то есть, да. Вот, когда вы закрыли плечики, когда у вас здесь уже стоят какие-то клоны, либо ваши партнеры, тогда у вас уже открывается нижний ряд. То есть система она так выстроена, что вы не перепутаете. у вас нижний ряд закрыт. Вы не можете сюда поставить людей, пока у вас плечики да, не закрыты. Вот когда они у вас закрылись, вы уже спокойно можете здесь делать брони. Также идем слева направо, сначала сюда, потом сюда, сюда, сюда, сюда. Также у нас в кабинете удобно идет навигация, да, стол 1, 2, 3, 4, 5, можем в каждый свой стол заходить и видеть, как у нас там обстоят дела, кто там у нас появился, либо не появился, проверять свои брони. И также можно на любого партнера, на любого клона нажимать и смотреть, что там у него. То есть мы, вот, допустим, да, вот закрыт у меня этот стол. Но это мои клоны, то есть мне их тоже нужно дальше, чтобы они тоже у меня на выплату вышли, мне их тоже нужно закрывать. Я нажму на него, у меня откроется уже конкретно стол этого клона. Я уже буду там дальше также точно бронировать места да и вставлять туда людей, чтобы... То есть это точно такое же место, как то самое первое, которое я приобрела. Тем самым... То есть я двигаю себя, соответственно я двигаю вас, для вас это переливы, а для меня это просто обычное закрытие моего места. Вот именно с помощью вот этой всей системы мы все двигаемся и все помогаем друг другу, то есть мы общими усилиями эти столы закрываем. Вот, собственно, все основные моменты нашего маркетинг-плана. Надеюсь, что все было понятно. Если остались какие-то вопросы, задавайте, с удовольствием поясню что-то, что было неясно. Если у вас есть какие-то сомнения, может быть, вы работаете там где-то в другом проекте, либо в сетевой компании в какой-то, то одно другому точно не мешает. Если у вас есть уже какая-то команда, маленькая либо большая, здесь вы сможете очень быстро, буквально за пару дней, выйти на приличные Доход, да, и заработать здесь деньги. Я думаю, деньги лишними не бывают, поэтому э, я буду рада видеть вас в нашей дружной команде. Давайте зарабатывать деньги вместе. Все, всем спасибо за внимание, всем пока-пока.